алексей приветствую добрый день Алексей. ты мог бы рассказать кем являешься как по профессиональной деятельности и как скажем так наши продукты помогают тебе твоим ученикам подопечным и так далее я являюсь руководителем Оренбургской области и в ней ведущим главным представителем Всемирной конфедерации караты, это очень крупная организация всемирная, их не так много, не так не. И вот в России есть крупнейшее представительство, получается, российское, и мы в него входим именно от региона. Вот, воспитано спортсменов по нескольким стилям боевых искусств. Также. Совместно с федерацией работает фитнес-клуб, где преподается пелатос-йога, а, так же, как и для детей, причем профессионально, для спортсменов. То есть у нас есть даже проект, где а, спортсмены, занимающиеся непосредственно единоборствами, занимаются также и а, йогой, потому что есть определенные упражнения, определенные подходы, которые очень сильно влияют на оздоровление, особенно работа с позвоночником, а, то, чего это боевое искусство, да, не, даже в разменочном процессе. Вот, в принципе, вот мы и занимаемся уже не первый год. И Вопрос. Много ли воспитал тех, кто занимает хорошие позиции? Да, есть чем похвастаться, потому что на данный момент я в тренерском уже, если в тренерском стаже... За предыдущие пару лет вот буквально, там, 3-5 лет вот так. А, за 3-5 лет? Да, да, что а, даже так. У, у меня дочь чемпионка мира по версии каратэвакации. Аделина Аминова, тоже девочка занималась. Сейчас она выпустилась, потому что уехала тоже в чем мира. Да, она тоже стала чемпионкой мира в своей весовой категории, не них категории разные. Вот. <coughs> у меня несколько серебряных бронзовых призеров. У меня очень много чемпионов России. Даже вот сейчас взять последний чемпионат под Новый год, который проходил 12 декабря. Проходил Кубок России по карате ВКЦ. У меня дочь стала чемпионкой в дисциплине Кабуду, это работа с оружием, mm -hmm. и взяла бронзу в краты, не говоря уже про других. Семилетний мальчик у меня, который вообще первый раз поехал на чемпионат, он стал чемпионом России. Причем по-настоящему mm -hmm. это было, это было очень тяжело. В категории было почти 30 человек. Да. По соста... по да, Причем с... ему конкуренцию ну, составляла очень сильная команда из Саратова. Там Дима Морозов, классный тренер, хороший человек, мы с ним дружим. И вот мой мальчишка реально забрал золото. Так что Ротовщики. Это самый вопрос. Ты познакомился, и у тебя супруга пользовалась продуктами NSPI. Угу. Как это помогло тебе? Насколько это тебе, на тебя сработало? Ну Тут вообще история интересная. Просто реально интересно. Вообще само знакомство с НСП интересное. Если вкратце, то ситуация выпускала так. Моя супруга поехала на конференцию в Казань. Там познакомилась с Ириной Ефремовой. Mm -hmm. Mm -hmm. И как с нутрициологом с ней завела диалог, потому что у детей были проблемы с пищеварением, с сыпью, диатез, вот это все. Вот. Ну, в итоге, в общем, Ирина прописывает программу и говорит, что купить. И я вот думаю, я не веду, что такое NSP, НСП, что-то какие-то локла, что, что за неизвестные мне марсианские слова. Вот. Ну, в итоге, я думаю, ладно, детки святое, все, что нужно, потому что врачи не помогали, ездили и в Самару, в федеральные клиники мать и дитя, и при, привлекали хороших специалистов, и с врачами своего города я дружу, потому что детским отделением мой друг, ну, ничего не могли сделать, ребенок ваш здоров, что вам надо, вам не имеются вы беспокойные родители. В итоге, в общем, Ирина на браке станет в репрозитарную программу, то-то-то-то-то-то. Мы поехали в Самару, попали на непонятный склад, купили эти непонятные БАДы. Uh -huh. а, супруга, понятное дело, не стала кормить э, этим детей. Она сначала испробовала на себе, чтобы понять, что как это работает. Ей это Безопасно понравилось. Ли это, да? да, да, да, да, да. Почитала в интернете, потом мы нашли, что это, оказывается, э, все создано с международным стандартом GMP, что даже задело меня, потому что ну, я люблю качество по жизни. Я человек простой, но я люблю качество. То есть даже в спорте. Купил такиман, пиво качественно. То, что его будешь носить несколько лет. Ну, вот, да. Залки Взял... на него очень большие. Огромные, огромные. Я вот честно скажу. Вот нет, к сожалению, фотографий с собой. Я в Краты пришел в 1994 году. То есть у меня уже стаж хороший. Честно скажу, тогда была вообще проблема купить кимоно, пояс и прочее. Родители мне привезли тогда с фирмы Викинг в кимоно фирмы Шарс. Я до сих пор в нем занимаюсь. Потому что по размеру не было. Мне купили его больше размером, мне его подшили, но не срезали. Потом я начал расти, мне его просто разгибали, ушивали, ушивали. Сейчас оно мне в рост, оно до сих пор живое. Но оно уже рвется, оно с желтого с... оно до сих пор живое. То есть, все это время, таким оно с того года, оно со мной. Оно прошло это со мной качество. все соревнования, да. Оно, оно в пятнах крови, понятное дело, оно уже со стертыми коленями, Но оно работает. Угу. Вот. Поэтому я человек качества. Здесь тоже думаю, блин, американцы, мы как бы этим талон. Мы не будем сейчас говорить про, про политические отношения стандарт джемпи это эталон потому что так... ну тут она тоже дела попробуй попробуй груди нафиг ну, ну ладно и потом как-то она меня развела попробуй говорит, лимонадик, а она просто развела хлорофил в воде mm -hmm. я так хоп мне понравился вкус она мне купила вкуса, mm -hmm. после этого я думаю дай-ка я пропью я почитал что хлорофил сделает тут кроветворение думаю ну блин ну прямых то нагрузках мне то это надо вот. Ну и все. А тут автоматом абсолютно не думаю даже вот о своих проблемах, о которых я сейчас прям буквально чуть позже расскажу. Я подседаю на омегу, я спрыгиваю с супразина аптечного, это вот витамины быстрорастворимые. Я заменяю их витамином С и создаю сам себе, ничего не читая. Вот честно, абсолютно ничего. Все на подсознание. Я беру себе омегу, кальций, магний, витамин С, хлорофилл и начинаю на этом просто сидеть. Я буквально за две недели понимаю, что меня очень хорошо все это посадило на дракона. То есть я стал энергичнее, активнее соображать. А, вот, а помимо тренировок же, все-таки федерацию содержать надо. Это и жрес из на это же и Завхоз, и, и Бухгалтер. Да да, и, да и, мало того, что в налоговые все отчеты, так мы очень крупно региональное лицо, и это лицо надо же еще отчитаться в юстицию. А организация это иностранная, всемирная, нужно отчитываться. Об, об иностранном доходе в валютном эквиваленте время не отчитался 40 тысяч штраф. Прям буквально с тебе прилетает справочку. Вот. Поэтому в она тоже отчитываться. Все, все это делаю я сам. Вот. Хоть есть бухгалтер. Все это очень сложно. Вот. И я понимаю, что я начинаю справляться с валом вот этого всего намного лучше. А у меня еще проблемы. Я в детском саду себе очень сильно разбивал голову, после чего мне возник вот, ну, кто что говорит, ренит, говорит, поленос. полинос вот. Но суть в чем? Суть в том, что я как это выявлялось, ума... просто ноги не слышали, да да да. Такое, да. Я вот объясню. Суть, суть этой болезни в том, что у меня начался, я так понимаю, обмен нарушение обмена веществ и в итоге в мае, когда я себе разбил голову, это было тоже в мае, я очень аккуратно начинаю плохо видеть. У меня начинается огроменнейший зуд в глазах. Я готов их просто их вытащить, выговорить. Вот, если я их расчесываю, у меня начинаются колики внутри глаз. я То есть я вообще не могу видеть. мне нужно срочно лечь, закрыть глаза. Мне не помогают никакие супрастины, никакие зеренит зи там вот это вся вот. Вообще не помогает, вызывает только сон. Все, чем я спасался, это реально чайными пакетиками на глазах зеленого чая. Это просто снимало болевой шок с меня. Вот, да. Да, а выходить на улицу, управлять транспортом, это было нечто. Я сажусь в машину кондиционер не помогает мне все равно душно. я чувствую вот в вот в этой вот зоне просто то что у меня все опухло и хочется приложить срочно что-то холодное у меня начинается извиняюсь за выражение но по-другому это просто назвать не могу слюни сопли отделения то есть я не знаю Абсолютно. мне рулить не знаю, не вот так вот делать вот. сколько это длится часов или дней это длится непрерывно приступами через каждые полчаса в течение двух недель Честно, жесть, не посоветую работать просто нельзя? Нет, нет, все, тренировки закрывались, залы закрывались, ученики отправлялись в отпуск. Тогда, вот часто у меня есть помощники черных поясов, я уже воспитал, а раньше не было. Все вставало, дела вставали, машина вставала, все вставало. Вот, я тупо лежал на телевизор смотреть нельзя. Я смотрю один мультик с ребенком, все. Ну, неплохо, mm -hmm. у меня приступ. Я иду вымачиваю пакетики чая Ява, ложу себе на глаза, лежу 20 минут, так покойник. Все, мне легче, хожу, никого не трогаю. Uh -huh. вот. Все, ночь для меня была спасением, потому что я засыпал, uh -huh. все это прекращалось. Утром встаю, полчаса, первая же чашка чая, и uh -huh. Вот. А улица – это вообще убийство. Я моментально выхожу из машины, помимо сопли, слюни и опухоли здесь, я просто тупо понимал, что у начинается опять тот же самый зуд, uh -huh. отделение слизи увеличилось, и я просто помирал. А я еще помогал нашим казакам, 9 мая, парад, мы шли к кресту, шли к вечному огню. Это для меня просто была смерть, просто. Я думал, господи, когда же меня там она отпустит уже. Это, я не могу этим поделиться, это очень больно. Это очень фигово, вот. А тут, значит, я пару лет назад для себя выясняю, что есть, оказывается, гормональный дипроспан. Я решил попробовать. Да, мне стало легче. Я снял с себя половину симптомов. Я, по крайней мере, смог ездить на машине и вести тренировки. Я не мог выходить на улицу. На улице моментально начиналось то же самое. Mm -hmm. вот. Но опять же, сижу, читаю последствия. Гормон, ну, то -то -то -то там, там вплоть до астмы, значит, провоцирование болезни сердца. Не очень хорошее лекарство. Но одеваться тоже некуда. Думаю, или так с последствиями, чем вот, ну, лежать а тут вот реально о чудо я выработал для себя комбинацию вот это вот в спорте ну, омега, вот там, да, да да да угу. омега кольцы магний хлорофил значит э, это витамин С. Э, я тогда даже еще солтиком не пользовался сейчас вот он у меня даже вот, вот, это это не подстава это реально факт где он тут ок да. Это очень шикарная вещь. Она хорошо тонизирует. Раньше это было, греха не буду таить: адреналин, раш, ягуар, флеш, и все. Да, конечно, Весь ну, ассортимент да, КБ. Да, Джентляминский да. набор. Да. да. Вот, но все равно, там, да, там Таурин, на мотор, как-то выпьешь, и думаешь: блин, плохо бы не было. Да, да на дракона садишь, да. Mm -hmm. А тут раз, и прям ну вообще да. хорошо. Хоть иди сам десант. Бодряк есть, а не, не, не штырит. Не как бы не, не дубасит сердце. Абсолютно верно, абсолютно верно, вот, все. И все, я подсел, а тогда еще не было солтика этого, э, солтик буквально появился месяца четыре тому назад в моем рационе. Вот, все, окей. Я жду свою болезнь, я покупаю тепроспан, все, 1 мая. Блин, Диана, она? Уколоться надо. Ну, чтобы не Да, небо, чтобы да, 9, да, 9, да, чтобы успеть убрать приступ. Потому что можно опоздать, кольнуть, дипроспан и он тебе вообще не поможет, тебя также будет штырить. Mm -hmm. То есть нужно mm -hmm. еще срок выдержать. А колодцы тоже не хочется, ну, гормон. Сижу реально вот в ожиданиях на драконе, да, как, не хуже, как в бою. Ну, когда же встретить-то, когда же уже встретить-то, вот, противник это Вот, 9 мая, ну, но ну, меня убивал он 9 мая. что ж такое, нет, и все. Соболечка да. отошла, как в ремиссию Да, 16-18 мая у меня уже все, не хуже, ремиссия У меня ничего нет, я думаю, блин, может быть, холодные весьма сроки отодвинулись угу, угу. Я держу дипроспан. А еще меня больше поражает, смотрю, а до конца меньше месяца срока годности. То есть мне еще и лекарства продали, почти просроченные. <клес> Думаю, то да что ж такое? Но 1 июня я уже беру на себя смелость. У меня тоже 5 дня рождения. Я знаю, что в этот период у меня просто ничего нету. Я смеливаюсь не колоть себе дипроспан вообще выкидываю. И тут до нас супруга допирает, что это, походу, не шные витамины. А какие ну, продукты ну а, вот помнишь, э, примерно зачем я вот пил постоянно и пью хлорофил витамин с кальций магний иногда просто магний вот ну потому что мотор надо стимулировать да как-то смягчать работу угу. сон улучшать вот поэтому хлорофилл, кальций магний витамин с и омега угу. вот причем с омеги я не слазил. Прощения было какое-то нет честно да не хочу просто так вот интимно подходить, но менялся стул, цвет, свой, все, одно время все просто менялось, честно скажу. Но дело в том, что я реально себя начал чувствовать по-другому, потому что соревнования, экзамены это очень большой нервяк. Но раз перестаешь спать спокойно, лежишь, да, и тебе снится экзамен, ты встаешь, просто. А это у меня больше. у любого фанатичного человека своим делом Да, да. что Да. И тут я понимаю, что сон изменился. Я перестал нервничать, если я, например, из-за дорожных условий, тоже же зимой опаздываю на тренировку. Я прекрасно понимаю, что меня детки подождут, они прекрасно понимают все эти условия. Пробки сейчас, эта тема актуальна, в каждой семье 2-3 машины. Угу. Я стал лучше спать. Меня хватает на 4 тренировки, потому что, простите, но на данный момент у меня 6 групп. И несколько стилей. Мы прекрасно развиваем стиль Шотокан каратэ. Мы прекрасно развиваем стиль Вадорю карате, который вот дал очень хорошие плоды на чемпионате России. Там новички, детки при раз выступили и взяли прекрасные медали. У меня те же самые водорешники выступили на «Надеждах России» до Кубка России, забрали э, всю Лигу А, а это сборная э, команда России в категории 8-9 лет. Вот. У нас прекрасно развивается работа с оружием Кабудо, сейчас мы хотим завести сил, си, стиль Ситориум, а это опять же отдельные группы, разные стили, везде своя специфика. Это нагрузка. Раньше я думал, господи, я повешусь. У меня сейчас таких мыслей нет. Вопрос. Mm, да, да. Ну, то есть, это стало энергетически справляться, Да. А вот ученикам, детям, взрослым. То есть, я понимаю, что тренер – это не продавец. То есть, он не может, там, сказать, пьешь это. Ну, как бы, может, но не, люди вправе выбирать покупать то, то что ну, или не покупать то что им рекомендуют то есть некоторые тренера рекомендуют там гречку молоко и это да их да, максимум, да, да, да да но это вот продвинутый но уч ученики часто и родители не продвинутые вот, расскажи вот тех кто попробовал все-таки продукт тех, кто услышал тебя как они насколько изменилось их ну вот что было что стало Ну, вот здесь ситуация более сложная потому что вот я просто вернусь опять же к своей ситуации с полинозом с этим Думал, просто пронесло первый год. Но вот в итоге на второй год, сейчас уже пошел третий год, мы поняли, что это все-таки НСП. Угу. Потому что я осмелился не купить себе укол, я осмелился дождаться этой аллергии, которая просто опять не случилось. Да, это, это правда. Вот. Сейчас пошел третий год, я себя чувствую прекрасно. Угу. Что касается здесь со спортсменами, здесь ситуация сложнее. Потому что все, сейчас, что удалось испытать, это только на своих детках, да? то есть на своей дочери. На дочери? Да. Но дочь, простите, каждый год зарабатывает 15 медалей. Сейчас она уже сдала на второй черный пояс в свои 16 лет, что вообще в России очень редкий случай. Вот. Она преподает уже ну, я да, в своей а группе. Просто, допустим, преподает 16 лет? Да, у нее да. своя группа уже. А, вот до результата? Вот как? Как изменилась как бы, топ приема этих витаминов? Ее состояние, самочувствие, как она справляется, лучше, не лучше? Ну, то есть, вот именно, чтобы это можно было пощупать? Сейчас объясню, да. Сейчас мы прям пощупаем. Дело в том, что до этого был неуверенный в себе, ранимый, перегруженный ребенок, который относился к учебе и без каратэ жить не мог. Но mm -hmm. она тогда mm -hmm. еще не преподавала. <къем> Но слова какие были. Там мы приходишь, лис, почему по сути не Пап, я устал, папу, у меня уроки, я сейчас заплачу. вот. Сейчас Лиза моет посуду, мы закончили 9 класс, она поступила в педколледж на физкультурное отделение, нагрузку увеличивая, но помимо этого уже там она поступила на обучение международного стандарта WorldSkills, то есть она не просто учится в педколледже, она учится на очень крутое образование, там нагрузка больше, mm -hmm. да, ее забирают на, специ... на выполнение специальных заданий, я сам сдавал в этом году WorldSkills, она сдавала его вместе, со мной писала пробный экзамен, она прекрасно с ним справилась. Вот, она выступает на чемпионатах на всех, она начала вести группу, она своих двух учеников привела к победе на, на Кубке России и на Надеждах России. У нее два серебряных призера с ее группы, хотя новичков до года мы не выпускаем, а группе года нет. Uh -huh. Вот, она помогает мне сейчас в работе с Федерацией, она меняет иногда тренировки, которые мои. Мне некогда, она забирает эти группы, и она не жалуется. Но То есть нагрузку был... увеличил сразу в три на ребенка. Ну, кто-то в смысле за вот год, грубо Это да даже за полгода. Но... Серьезно. И Но это класс... не может же быть связано быть просто с что она на полгода старше стала. Ни там, в коем случае. В Ни виде. в коем случае. Это нет, питание. нет. Да. Потому что был постоянный нервяк, неуверенность в себе, сомнения в своих результатах. Все, что до НСП она делала, это она могла участвовать, и потом ее неделю, неделю нельзя было трогать в соревнованиях. Она училась в девятом классе. Она для нас была просто разборкой, уборкой и дисциплиной дома. Mm -hmm. Мама, я устала, папа, пожалуйста, не нажимайте на меня, пожалейте меня. И сейчас, идите. да, сейчас я еще раз говорю, она меняет где-то меня, она тренирует, Маленькая. она выступает, она учится в педколледже по skills. она убирается дома, она помогает убираться в зале, жалобы перестанут. Она сейчас здесь, кстати, на конференции, она в зале, она прекрасно слушает и думает уже, как в своей группе пропихнуть все эти стимулирующие средства. Очень заинтересовал Солтик, и сейчас она сидит и с мамой ломает голову, как этот Солтик впихнуть в ее группу 8-9 лет, чтобы ее каратисты начали стали более активными. Может быть, даже не Солтик? Ревайв, восстановительный, как, потому что он будет интереснее, потому что... Вот я плохо пока знаком, к сожалению, с ассортиментом. Я, я порекомендую, то есть смысл в том, Было что бы восстановительные средства нужны, нежели стимулирующие в mm -hmm. молодом возрасте. Очень стимулирующие сильные стимулирующие спортсмены, если, извиняюсь, перебью сейчас, mm -hmm. э, э, убивает школа. Да, они приходят, половину вялые на тренировку. Т Трэш просто, Мы да, долго да. их разгоняем. Очень часто заканы заканчиваются много даже наказаниями. То есть, чтобы их реально разбудить, чтобы кровь от попы прилила к голове, они просто начинают очень много раз отжиматься и прыгать. То есть физо только после того, как они садятся на дракона, как у них повысился пульс, адреналин... когда у них, да, когда вы с адреналином, сорочки, мы начинаем работать. Но тренировка <пот> же не резиновая, <пот> наша. Тренировка, тренировка во-первых, не резиновая, во-вторых, их ресурсы не резиновые. Да, и Их да. питание тоже не резиновое. Они могут кушать то, что дали родители, а родители могут быть в питании они не очень-то развитые специалисты. И могут кормить вот. тем, чем сосиска в тесте, грубо говоря, там, и пельмешки. Очень часто так происходит. Вот. Но Перед потом... тренировкой мы едим беля Забиваю их холодной водой. Mm -hmm. Начинается разминка. Или И мои да? девочки 13 лет, да, с зелеными поясами, то есть уже новички. Сенсей, мне бог коллет, ну, позвоните маме. Из тренировки в итоге они даже спрыгивают их. Родители увозят домой и отпаивают э, тем же Но... мизином. Ну понятно. После своей же эксперименты, да. Да? То да? есть да. надо в этом смысле делать просветительскую работу, какие-то видеоматериалы давать. Э, то есть чуть позже, конечно, я думаю, что появятся и требования уже в Федерации к питанию детей. детей. Как я бы думаю, это что, было что, хорошо. Я вообще. думаю, что это вы создадите. Просто, просто нет смысла вести тех, кто сам себя рушит. Да. Ну, нет смысла то есть, то есть спортсмена, ну я считаю, если допустим я обучаю там Спортсмена гонкам uh -huh. То он не имеет права ездить на летней резине зимой ну, то есть невероятно. это, ну, чушь. И, конечно. Там, себя насиловать э, настолько, чтобы быть дурным, то есть, надо детей кормить. А вот поэтому спортсмены с такими проблемами у меня до сих пор не в сборной команде. Та же самая Иванова Полина, ну, про которую я сейчас рассказал про Белиши, это абсолютно настоящий случай. Она хотела, но не выехала на Надежды России, потому что не у нее смогла? болел и желудок. Дедушка с мамой Возможно. ее лечили. Это да. А потом она маме устроила истерику, что она не может из-за этого выехать на Кубок России, потому что она не прошла уборочные бои. Я, я рассказываю абсолютно да, правду. Да. Вопрос. Вот, что бы ты порекомендовал тем, кто все-таки э, ну, тренера или родители, вот, какие бы дал рекомендации по питанию вот как, ну, скажем так, как наставник, да, потому что ты, может быть, это не так изучаешь, как супруга у тебя, но после вот Сейчас дело свелось, Алексей, к тому, что я это начал изучать как супругу. Дело до смешного. Я не люблю фотографироваться. Все, что я беру для себя цены, я беру сразу мозгом. У меня очень хороший... Я художник еще просто, mm -hmm. наследственный. Да, дедушка, папа, у меня художники. Mm -hmm. Я сам, первое образование, у меня ход граф, художник, педагог изобразительного искусства. Я прекрасный дизайнер. <laughs> вот. да. У меня очень хорошо развита зрительная память. То есть я могу увидеть и потом четко рассказать именно по презентации, что тут было. Mm -hmm. Очень дословно. Вот. Но дело дошло до смешного. Сейчас настолько для меня стало это актуальным, серьезным. Я просто-напросто... Сейчас вот сидел и фотографировал нужные мне моменты по хлорофилу и по локну. Угу. Вот как бы сейчас смешно не выглядел, я это правда сделал. И, и, ну, я к тому, что да. из того, что ты, в общем, из его употребления вынес, из, из, из лекций, а, из того, что ты сам в них узнал, угу. вот что ты, какие рекомендации дал родителям и тренерам? Абсолютно универсальные. Учитывая, что дети бывают разного возраста, да, я бы с удовольствием их подсадил на магний, который их когда надо успокаивает. Да, да, да, да. Я бы с удовольствием их подсадил на тот же самый витамин С, просто здесь надо, конечно, выяснить дозировочку, все-таки деткам одно, взрослым другое, но абсолютно не думая, я бы порекомендовал хлорофил, омегу, это вот с того, и соус перед тренировочкой, было бы, мне кажется, замечательно, зачем тренировочки? да солстик энерджи перед тренировкой несли мои энерджи да. uh -huh. за час до тренировочки солстик он ничему не повредит, он прекрасно стимулирует нагрузка большая, они это выжгут вот. а в постоянный рацион хлорофилл uh -huh. Омега. И если выяснить дозировочку витамин С, я считаю, что это должен быть стандартный спортивный набор спортсмена, который себя уважает и действительно что-то хочет добиться. Ну, чтобы не просто тело изнасиловать и потом потеряться. Да. Да. А, можно ну, смотреть, же, как можно как же отжать себя и потом... Да. Но смотрите, как унес. Пусть спортсмен вынослив, пусть он хорошо тренируется, но чаще всего происходит как? Вот выезжаем на соревнования, дорога. Uh -huh. Бывает, что дорога рассчитана так, что в 6 утра мы приезжаем, через 3 часа уже начинаются бои. Уже uh -huh. Спортсмен не отдохнул, не поспал. Но еще хуже, что ты не заехал в гостиницу, и по твоей категории бои пройдут не через 3 часа после приезда, когда ты еще все-таки живой, а в 9 часов вечера. Uh -huh. И ты тупо стоишь и ждешь. Потом... На татами выходит не боец, а патисон в кимоно. Uh -huh, uh -huh. Я просто сливаю спортсмена, я сливаю зачетное место своему региону общекомандное, я лишаю его медальки, я лишаю потраченных денег родителей, которые в эти соревнования вложены с ожиданием тех же надежд. Я очень много просто лишаю себя, спортсмена, uh -huh. родителей, спортсмена, очень многого. Это, это очень хороший проигрыш. Вот. Мы с ними столкнулись. Сейчас я вот э, сижу э, в ожиданиях того, что я э, поеду домой и буду со страшной силой, как минимум, с, сборной своей команде, уже просто впихивать хлорофил, омегу и солстик. Прям вот э, чуть ли не добровольно принудительно, честно сказать. Ну, я, я бы мог дать рекомендации в этом смысле. Очень хотелось да, бы. Позже, мы хотелось. об этом да. позже поговорим. Но в целом я считаю, что самое главное это отношения. То есть э, на семье попробовал убедиться, что без желез-желебетонно работает. Да, и прям на. Настойчиво хочу рекомендовать, потому что а, я уверен в продукте. А, такого не было. Просто и есть, ну, чтобы, чтобы было описание, что делает каждый продукт. Может быть, супруга выступит. Какую-то лекцию для, делать для э, родителей. Могут не прийти. Э, заняты некогда, верим-не верим. Потому что, честно скажу, вот даже, к примеру, взять родителей многих, с кем я общаюсь. Вот у меня есть э, одна семья, папа фермер. А бы, мама да. мама Рика, она уже сталкивалась с Гербалайф. Она бы жена недовольна. У нас же нет задачи болтать. Конечно. У нас задача сделать так, чтобы человек понял. Если можно сделать, записать видеоматериал, вот как сейчас мы делаем, да. Да? Э -э вот это лекцию записать, в виде видео скинуть. Кто не верит их личные трудности, Здорово. по большому счету, они сами вот э -э временем. По, ну, по херем, грубо говоря, здоровье ребенка, если они не да. будут за ним следить. Да, и, да. И, это, и произойдет это либо с помощью соревнований, либо если они бросят спорт, с помощью торгов, все равно ребенка кормить надо. Да. Поэтому просто общие рекомендации дать, которые необходимы. И э, сказать, мы в этом подскажем, ну, потому что вы как дилеры представители, да, да, в регионе. Да. Поэтому есть. Э, есть понимание как это работает и до ключевых все равно донести получится самое главное это отношение поэтому я, да. я, я лично рекомендую тем тренерам кто у нас а, смотрит это видео это приобрести подобные отношения чтобы понять на себе как работает продукт на учениках на да, ключевых да, да. И... это здорово поверьте мне сам прошел что это не не какой-то там дорогой там премиальный какой-то продукт, то есть ну, то есть это не что-то неадекватное, это mm -hmm. то, что можно съесть в дополнение к рациону и реально повысить свои результаты э, помимо тренировок, помимо харизмы, помимо харизмы mm -hmm. тренера, то есть действительно питанием быстрее восстановление и так далее. Поэтому э, желаю вам э, чуть глубже в этом разобраться и быть с нами еще глубже, чем... Mm -hmm. да, да, да, абсолютно вот. согласен, абсолютно согласен.